Почему такие пятницы, которые охватывают весь мир, Черная пятница, распродажа, не нужно покупать? Рассчитано, дорогие друзья, все это на психологию людей, которые идут на шармачка. Надо, не надо покупают. И это маркетинг. И прекрасно те, кто придумал эту пятницу давным-давно, понимают, что люди любят бесплатности. И поэтому, конечно, можно купить там какие-то классные штуки для себя, тренинги, продукцию, и кому-то надо, тот выждет этой пятницы и проследит, и купит. Но это кому-то надо, если у вас кому-то на, что-то надо, и вы подписаны, в данном случае мы говорим про инфопродукты, вы подписаны на кого-то, и вы отслеживали, давно смотрели, что вот вы купите, но не хватает там, да? И вы ведете в фокусе вот месяц, два, три у вас как-то не получается купить по какой-то по какой-то причине, или покупаете, это одно дело. Но вы смотрите, вы же прекрасно знаете, что уже сейчас у вас куча купленного и дешевого и дорогого, есть такое. Те, кто занимается, те, кто занимается собой, подписаны на множество рассылок, и вы со мной согласитесь, что я права. Те, кто занимается собой, они действительно занимаются собой. И они покупают, они, они изучают, они практикуют, применяют эти знания. А те, кому не надо, они хоть с, с дорогое, хоть дешевое, они ничего не зазрели. Оно им не надо еще. То есть в каждый приходит свое созревание, свой путь своего созревания, купить или не купить. Так вот, я начала с того, что не покупайте. Да, не покупайте, если вы точно знаете, что вы не будете это применять. Сядьте и подумайте, что для вас сегодня важнее всего. Вот вам приперло уже, надо покупать. Вы будете это делать? Тогда берите. Но в большинстве своем, еще раз и по себе знаю, и по своим коллегам, и по своим ученикам, что покупают много, оно лежит тоннами. Что бы я вам порекомендовала? Смотрите, если вы действительно знаете, что тема, которая вы выбираете, важна, первое вы будете заниматься, вы отложите все и поймете, что это вам вот прям все. Вот, вот сейчас вам надо заниматься там, бизнесом, вот лучше свои доходы, да, вот уже приперло. Ну там какая-то тема вам предлагается. У вас сейчас тема, вот моя тема, отношения, да, тема отношения, самогипноз, как вот, выбирать мужчин, как диагностировать мужчин. Как, если у вас сейчас одиночество вас приперло, вы прошли кучу всяких тренингов, и дорогих, и дешевых, а у вас стоит на месте вам некогда, у вас какие-то другие причины. Ну, на самом деле вы еще не созрели, еще по голове убухом не получили, чтобы это надо было срочно. Поэтому что я рекомендую? Вот почему я сейчас об этом говорю? Я рекомендую. Вот если вы сейчас откроете то, что вам предлагается купить, там тоже будет суперски выгодные вещи. Но я вам предлагаю, как никто не предлагает, если вы покупаете материалы в записи, то, как правило, для самостоятельного использования. Да? Ну, например, диагностика мужчин, сайты знакомств, там самогипноз, постановка там, целей, там, ну, короче, вы там экносите, сейчас посмотрите. Так вот, я вам даю вот этот суперский бонус, если вы купите, даже за эти минимальные деньги, за отвечать от чашечки кофе, да, говорят, и вы будете делать, там будет вам доступ в группу, вы можете, вы откроете и будете делать. Я вам буду давать обратную связь, как будто при дорогом коучинге. Да. Почему я так делаю? Потому что я знаю, как много сегодня информации, как люди тонут в этой информации. А если вы что-то сделали, написали... Там, ну будет куда написать группа закрыта и так далее и вы задали вопрос я вам я же мне ж приходит я вижу и я вам отвечаю не сейчас так завтра но я обязательно вам отвечаю а что-то такое это всегда дорогие пакеты с обратной связью вы заметили когда вы покупаете тренинги есть пакет там эконом стандарт только в записи только наблюдаете да а здесь у вас есть уроки есть материалы вы делаете, вы пишете, и я вам даю обратную связь. А это всегда VIP пакет Понимаете? Так что внимательно почитайте, что вам надо из того, что сейчас будет предлагаться. Вот под этим видео будет ссылочка. Внимательно изучите те курсы, которые вам нужны. Посмотрите, насколько вам это сейчас важно и близко. И даже если вы купили уже какие-то дорогие тренинги, а вы них не, не успеваете, вы, у вас нет времени, и вы даже не помните, где они лежат. Вот здесь вы купите их. И когда вы начнете делать, и будете давать, делать там упражнения, то есть выполнять домашние задания, которые дают, еще смотря, я вам буду давать обратную связь. Именно поэтому не покупайте все подряд, если вам это не надо. Если выбрали, посмотрите, о, вот это, блин, мне вот. Или оптом. Там сейчас будет оптом очень такая, ну, смешная цена. Мои ученицы, например, Аня Староста, помню, она купила под Новый год на распродаже, там, что-то за 100 или до 200 долларов, там, практически все материалы. Была такая акция, там, на сутки. Она начала по, по чуть-чуть все изучать. Потом там была консультация тоже была, тоже такая, ну, очень-очень доступная по цене. И вот она... Прошла там буквально несколько элементов, пришла на консультацию, после консультации поехала со мной в тренинг в Барселону. И после этого, этой глубокой проработки, она через пару месяцев вышла замуж за достойного человека. А до этого красивая, умная девочка просто-напросто сжила просто вот в этих иллюзиях каких-то своих глюках и все надеялась, что у вот нее как-то само рассосется. А там было куча и боли прошлых обид, и детские программы, там все было. Поэтому, может быть, и у вас так получится. Та же Олеся Иванова, почитайте отзывы, как она начинала, по чуть-чуть, по чуть-чуть, в итоге она вышла замуж за того человека, который действительно был ей нужен. Это работа над собой. Поэтому авторов много, материалов много, и вы вправе выбирать, но в данном случае я говорю вам про обратную связь. Вот воспользуйтесь, если я вам вот где-то резонирую, раз вы подписаны на меня, значит где-то я вам резонирую, да, где-то вот вы понимаете, что я вкладываюсь в каждого из вас, я, вы получаете результаты. Вот если вы почувствуете вот эту связь, то срочно нажимайте на кнопку, заказывайте, покупайте все продукты, покупайте по одному, потому что все они будут у вас в доступе навсегда. Все. Хороших вам выходных, акция будет длиться до понедельника, там все будет написано. То есть суббота и воскресенье еще ваши. И плод до понедельника. Пока-пока.